Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Для фундаментального анализа компаний мы создали удобный инструмент, в котором использовали коэффициенты, которые находятся в таблице. Каждый коэффициент имеет примечание, которое можно прочитать и таким образом постигать азы фундаментального анализа. Первая часть таблицы нам дает понимание относительно периода прошедшего года – относительно внутри года нам дает понимание первые три показателя по квартальные, ну а если расширить диапазон до 5 лет, то следующая часть таблицы нам дает это представление. Для того чтобы обработать информацию по компании необходимо ввести тикер и затем нажимаем кнопку загрузить данные. И в этот момент инструмент обращается к базе данных и скачивает всю информацию по этой компании, автоматически рассчитываются все коэффициенты, автоматически заполняется правая часть таблицы и также перерисовываются графики. Все это занимает небольшое количество времени, не нужно заходить на дополнительные ресурсы, все происходит буквально за несколько секунд. Здесь же можно анализировать несколько компаний, можно их сравнивать. Есть лист наблюдения, в котором можно выстроить несколько компаний. Таким образом сравнить конкурентов для того, чтобы выбрать лучший вариант. Вот загружены данные. И мы видим, что компания в данный момент получает 29 баллов из 58 возможных коэффициенты рассчитаны. И если прокрутить в правую сторону, то здесь тоже мы видим, что все заполнено. Ну и также, чем занимается компания, тоже здесь есть. Графически мы тоже все видим и видим, что заполнились и отчеты о прибылях, убытках, балансовые и движение денежных средств все отчеты заполнены 2012 года информация последние два года по квартально разрез есть также можно коэффициенты посмотреть в динамике по годам если мы зайдем в тот или иной отчет ну и скажем длина динамику выплаты дивидендов тоже мы здесь можем посмотреть если по компании имеется Такое мнение ни да, ни нет, то можете использовать закладку «Баффет вопросы» и, отвечая на эти вопросы, у вас должно быть понимание, в каком состоянии находится компания, достойна ли она для того, чтобы инвестировать в нее. Эта закладка должна вам помочь. Если компания нам интересна, мы можем ее отправить в лист наблюдения. Здесь скапливаются те компании, которые мы отобрали для себя, за которыми мы наблюдаем. Здесь же можно обновлять цены, можно выставить те уровни, на которых нам интересно купить компанию, те уровни, на которых нам интересно продать. И в зависимости от этого они будут окрашиваться в зеленый или красный цвет. Также здесь можно загрузить график. Для того, чтобы посмотреть, что сейчас с компанией происходит. И мы видим, что она на подъеме. Ну, вернее, корректировалась и отскочила. Экспресс-анализ технически мы тоже здесь можем провести. Если одна компания, то, понятно, можно зайти на ресурс, А если таких компаний 20 или 30, то это очень удобно. Посмотреть, какая компания в каком состоянии прямо сейчас находится. Можно обновить цены. Вот кнопка есть. Обновить цены. И последняя цена закрытия здесь возникает. Если нам необходимо рассмотреть, скажем, несколько компаний, для того, чтобы сравнить, какие из них выбрать для инвестирования, здесь предусмотрен вариант «Обработать списком». Здесь необходимо ввести тикеры. Обязательно нужно ввести период. И для того, чтобы посмотреть отчетность компании глубиной несколько лет, мы можем поставить галочку. И таким образом по каждой компании у нас формируется отдельный файл и упадет в ту папку, в которой хранится таблица для фундаментального анализа. Нажать на кнопку «Обработать тикеры». Вот компании обработались и перенесли следующий список. Найти коэффициенты по этим компаниям можно в листе наблюдения. Так, ну и что же происходит с отчетами этим, этих компаний? У меня создана папка ⁇ Фундаментальный анализ ⁇ Здесь лежит таблица для фундаментального анализа. И вот, видите, сформировалось два файла, которые мы только что сейчас... Два тики разбивали и обработали, если мы зайдем в один из файлов, то обнаружим здесь всю информацию по компании. Во-первых, графики, коэффициенты, ну и отчетность. Вот она вся здесь присутствует. Таким образом, сколько бы вы в список компаний сюда не поместили, по всем вам сформируется отдельный файл. И по каждой компании вы можете посмотреть полный отчет. Так, ну давайте на примере S&P 500 посмотрим, как можно работать с таблицей и фильтровать компании, отбирать лучшее. Так, это 500 компаний, они уже обработаны. Каким образом мы фильтруем? Ну, лично для меня главным является эта надежность компаний, И в данный момент компании лучше справляются с кризисом те, у которых нет долгов. И мы таким образом отфильтруем по цвету именно компании, у которых нет долгов. Так, вот все зелененькие теперь и сократилось до 312 компаний. Так, дальше у компании есть дивиденды и те компании, которые, да, кстати, вот есть такой тут показатель DPR и если компания платит более 75% чистой прибыли в виде дивидендов, то это плохой признак и такие компании мы отсекаем. Так, это, кстати, у нас по цвету выделено, поэтому мы выбираем белый цвет здесь два варианта либо белым подсвечивается это до 75 процентов чистой прибыли уходит на выплату дивидендов если свыше 75 процентов то подсвечивается красным но ну, отфильтровали и теперь у нас 265 компаний отфильтруем по рентабельности акционерного капитала те компании которые легче преодолевают кризис этот показатель тоже подсвечивается зеленым так мы его подсветили и еще один показатель это коэффициент а, прибыльности вот он рост называется проще сказать это эффективность продаж мы это тоже зеленым выделим то есть если продажи отличные то и в кризис этот товар будет продаваться лучше чем остальные так следующий показатель это рост прибыли за последние два года и отсеем те компании, которые не перспективны в данный момент кризиса. Ну это вот банки, тем более региональные. Так, биотехнологии, китайские тоже. Так, это, это хорошо. Все, что касается нефти и газа, сомнительный вариант инвестиций. Ну и то, что касается путешествий, тоже мы отсечем. Остальное в принципе можно оставить как вариант. Так, и мы видим, что компания осталось уже 28 из 500 компаний S&P 500. Так, ну что, вот мы выбрали. И теперь можно посмотреть, если мы ориентируемся на дивиденды, выбираем лучший процент. Ну, некоторые компании здесь не платят, потому что они технологические компании, которые, в принципе, не платят дивиденды. Но акции роста, в принципе, можно их тоже подобрать. И еще один момент. Соотношение ликвидности те компании, которые имеют достаточно низкий показатель, мы можем просто отсечь, взять и вручную убрать те, которые не доходят до коэффициента. Так, коэффициент у нас полтора, поэтому 1.37, 1.42 мы тоже убираем и 1.56. Таким образом, мы отфильтровали наиболее надежные компании. Их осталось 20 и дальше мы можем посмотреть, которые находится сейчас в зоне покупок, сопоставив с реальной себестоимостью компании. Так, ну что ж, вот 20 компаний, которые можно рассматривать, можно чуть поглубже копнуть, посмотреть, чем они занимаются. Опять же хочу напомнить, что по каждой компании мы еще можем посмотреть график. В следующей ячейке будет размещен график прогноз от гуру барного анализа нашего инвестиционного клуба. Также инструмент. Необходим для анализа портфеля, который уже подобран, либо для ребалансировки. Инструмент позволяет нам быстро проанализировать, и несмотря на скорость, это качественный анализ, который для, достаточен для того, чтобы инвестировать в компанию. Для тех, кому интересен этот инструмент, быстро анализировать компании, мы вместе с таблицей э, дадим компании Dow Jones 30. Ну, я здесь уже отфильтровал. Nasdaq 100, S&P 500, Russell 2000. Все эти компании будут у вас уже обработанные. То есть вам не нужно будет обрабатывать. Вы можете прямо отфильтровать по критериям, которые вам интересны. Так, компания обработана, ну, наверное, еще и дивидендные чемпионы. Те компании, которые 25 лет, более, даже более 25 лет платят дивиденды и причем увеличивают эти дивиденды, все эти компании будут у вас уже в таблице. Таким образом, такое вот большое Количество компаний нам позволяет держать в поле зрения благодаря цветной такой маркировке. Если есть необходимость разделить компании по какому-либо признаку, либо по сферам, либо еще по какому-то признаку, то можно создать новый лист. То есть нажимаем на кнопку, здесь вводим название. У нас появляется новая закладка, куда мы можем перенести те или иные компании. Выделить, копировать и в новый лист вставить. Есть возможность задать вопрос. Проходите по гиперссылке и задаете вопрос, вдруг какой-то возникает. Ну что ж, вам только остается попробовать этот инструмент новых инвестиционных идей, ну и, конечно же, прибыли.